Не, ну ладно, ты девственница. Но почему ты так уверена, что у него это тоже в первый раз? А да я точно знаю, у него эта штучка еще в целлофане была.